Всем здорово! с вами Гидро-94, и сегодня у нас реакция на анимацию под названием «Что, если бы в Five Nights at Freddy's был дробовик?» В переводе от «Теории пес Морковка и картошка? Что? Что если Five Nights at Freddy's был дробовик? Шоу морковки и картошки. Mm. О боже, зачем я согласился на эту работу? Надеюсь, хоть ЗП хорошая. ЗП? Зарплата что ли? Ой, блин, ой, блин, ой. как закрыть дверь? Ау, тут, тут есть кто? Какого черта? Картошка? А ты что здесь делаешь? И откуда у тебя дробовик? Что, это рухлить? Я его у тебя На под столом нашел. Картошка. Серьезно? Мы Топ. валим отсюда или как? У аниматроников сегодня назначено свидание с Салли. Салли? О, боже, ты назвал дробовик Салли, да? Да, да, Салли это дробовик. Может, пойдем уже? Увидишь любое движение, кто бы то ни был. Стреляй. Да, да, дважды повторять незачем. Вот блин. О, боже! шаги и скубиду? ду Ой-ой, Скуб. что? У меня прямо от сердца отлегло. Бру? Типа два соска, пупок и большинство жизненно важных органов. Ха-ха-ха. <связывая> <связывая> Не говорите мне, когда смеяться. А, патроны кончились. Боже, картошка, что нам делать? Не бойся, у меня есть идея. А что, ты шутишь? Опять в собой серф играешь. Да, ну, бы я играть в такой момент. Надо <соцентрический кистец> да, статус при... поменять, это важно. <соцентрический киньца. соцентрический киньц> Ох шети понедельники. Мем. Скорее, картошка, он догоняет! Ладно, right, right. ладно. Еще немножечко и. Все. Так, морковка, у тебя спички есть? Да. А Why? что? Подожди. Все, что ты придумал, это поджечь ресторан? Не ссы, морковка. Я недавно застраховал его от пожара. Боже ты мой! Да ты, верно, шутишь. Ты еще не знаешь, насколько. Мы разбогатеем. Ты.. Ты же понимаешь, что должно пройти время, прежде чем страховка начнет действовать. Стоп, серьезно? Боже, Картошка, мы только что сошли целый ресторан. А знаешь, что хуже? Мы к тому же и мошенники. Не понимаешь? Нас обоих ждет тюрьма, Картошка. Картошка? Свалил все, подстава такая. Картошка! Спасибо за просмотр. Если вам понравился этот формат, не забудьте подписаться на канал. Или не подписывайтесь. Мне насрать. Картошка. Да ладно. Подписывайтесь. Боже, ну ты зануда. Это самая... Самая странная анимация, которую когда-либо видел. <laughs> Что же могу сказать? Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на канал Теодрижи и Пес там со звучкой. И на меня исправилась реакция. Дай, до следующего видео.